Знаете ли вы, что ваш сайт может приносить значительно больше прибыли? Более половины всех уникальных посетителей – это активные пользователи мобильного интернета. И партнерская программа «Masons.mobi» предлагает монетизацию этого трафика посредством мобильных в клик подписок. Как это работает? Все очень просто. Если вы владелец веб-сайта и доля мобильной аудитории весьма высока, то просто интегрируйте наш код к себе на сайт. Далее умная система TDS все сделает сама. Нужно отметить, что все действия абонента совершаются на стороне мобильного оператора, что исключает негативные моменты использования нашей системы монетизации мобильного трафика. Masons.mobi – это два года успешной работы, собственный контент-провайдер с прямыми подключениями и эксклюзивными лендингами всех популярных тематик, выплаты на любые платежные системы, вебмани, киви, на карты и даже в биткоинах для членов масонского клуба. Регистрируйтесь прямо сейчас на Masons.mobi и начните зарабатывать с профессионалами